Все, ура! Здрасте! Начинаем наш вебинар сегодня. Сейчас я все настрою. Сегодня мы проводим наш вебинар из Стамбула, из острова... как он называется? Бекада все слышно ольга васильченко здрасте здрасте ольга тарасова здрасте надежда солодовникова лахова здрасте сейчас я вам покажу свою соню Сядь, секунду это вот мы находимся в ресторане вот моя любимая жена и решили прямо с отдыха сделать такой вот вебинар давайте еще раз напишем есть звук или нет Соня, выключи там, все, у Здравствуйте, Андрей, Андрей София, здрасте, Тархомий, Леник, здрасте, Лариса Попова, здрасте, Люда, здрасте. Всем хорошего вечера, всем из Кипра, жизнь меняется, это точно. Здрасте, Андрей Андреевич, София, здрасте, Рима, Наталья, Чичиклы, Чичики, здрасте, и слышно. Сегодня я хочу сделать ряд предложений. Очень интересное предложение было сегодня, я его читал в Скайпе. Вы очень правильно думаете, когда думаете о партнерской программе и думаете, что вам продвигать. Итак, мой совет. Если вам необходимы деньги, то тогда продвигайте партнерские ссылки, связанные с деньгами. А если вам необходимо замужество, то продвигайте партнерские ссылки, связанные с замужеством. Девочка написала, что после того, когда начала продвигать партнерские ссылки, связанные с замужеством, и начала писать огромное количество потенциальных женихов. То же самое с деньгами. Это уже проверено. Как такое говорит? Здравствуйте. Много, ученица подарочной ступени, восхищаясь с утра, но время от времени накапливается злость, так и должно быть, время от времени у человека накапливается злость, мы не просто обыкновенные люди, у нас чем белее белое, тем темнее черная. так часто бывает, что мы накапливаем злость, ее нужно нам куда-то выплескивать, для этого и существуют практики. Я вам могу дать совет для того, чтобы не обижаться на человека и не злиться на него, просто прикасайтесь к этому человеку или дотрагивайтесь к нему рукой. Вам будет сразу же становиться лучше. Если вы злитесь и потрогаете человека хорошо. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Привет из Самары. Здравствуйте, Андраник Сакиан, Нати Бойк. Красивая пара, как всегда, на позитиве. София говорил, что ее очень люблю и делаю это каждый день на протяжении суток раз в 50. Я считаю, что чувства создают для нас нашу жизнь. Поэтому чем больше чувства, тем больше у нас и денег, и материального благополучия. Сейчас есть яйцок, нас кофе рядом. Андрей, сегодня будет посвящение первой ступени. К сожалению, сегодня не проведу посвящение первой ступени, но обещаю вам ее провести и отдельно об этом сказать. Я не могу провести посвящение, так как нахожусь в ресторане и отработать с вами, к сожалению, не смогу. Да, вы Здравствуйте, Лариса, привет из Узбекистана. Здравствуйте, Андрей Андрей, всех благ, ура. Здравствуйте, ребята, очень приятно, что вы есть. Еще раз хочу вам сказать, особенность нашей жизни заключается в том, что чувства являются ключевым фактором для того, чтобы жизнь наша давала новые видки. Вот посмотрите, сознание создает каплю, которая создает огромное количество чувств в нашей груди, которая создает огромное количество желаний. Так сознание, как капля, падает в грудь сначала, и после этого падает в живот, и человек становится ну, бесконтрольным. Самое важное для человека это его сознание. И важно контролировать чувства. Каким образом можно научиться контролировать чувства? Если вы злитесь на человека, обязательно этого человека потрогайте. В случае, если вы чувства создаете, и эти чувства у вас создаются к своей работе, то если хорошие чувства к работе, значит работа будет процветать. Если хорошие чувства к вашей семье, то у вас семья будет процветать. Если у вас теплые, хорошие чувства к мужу, то муж будет процветать. Если у вас хорошие и теплые чувства к себе, то вы будете цвести и будете хорошо себя чувствовать. Так мы устроены. А у вас как получается? У вас плохие чувства по отношению к себе? Вы поправляетесь, корите себя за что-то. У вас плохие чувства по отношению к семье в семье неприятности. Плохие чувства по отношению к работе, если работа не получается хорошо. И после этого смотришь на человека, и он говорит: у меня все плохо, мне все все время говорят плохо, я не могу, я уже ступень прошла, мне все время плохо. А как же может быть хорошо, если нужно создавать хорошие чувства? Андрей Андреевич, если можно, покажите, как выполнять дыхание вашего учителя? Я сейчас, к сожалению, не... наход... здесь находится большое количество людей. Лариса Федорова, я Галина Собакана. Позвоните. Я, к сожалению, до 13 числа никому не позвоню. Алена, подскажите, пожалуйста, являюсь ли я учеником школы? Первая ступень получила в подарок? Купила курсы Магия 2 для похудения 8 различных шумов. являетесь я вам скажу так: я безумно люблю всех своих учеников, которые, вероятно, как ступень школы Кайлас. Сплатики. Если они ее прошли и выполняют практики, они имеют право являться членами-учениками школы Кайлас. Купили первые ступени, вы тоже являетесь учениками школы Кайлас. Единственное, вы должны пройти посвящение которая даст вам возможность не совершать ошибки в случае, если вы будете практиковать эзотерические практики. Елена Пак. «Прошла первую ступень, жизнь изменилась в корне. Пригласили на работу, появились клиенты по моему хобби, жизнь налаживается, все получается с легкостью». Жизнь вообще очень интересная штука. «После школы Кайлас отношения с мужем и хорошие, теплые, доверительные». Мы вчера как раз обсуждали с Соней и знакомыми, которые вместе с нами отдыхают в Турции, и разговор был такой, девочка говорит, надо же, мы живем с мужем несколько месяцев, у нас постоянно какие-то какие обещания, постоянно скандалы, мы что-то все время выясняем. А вы все время ходите за ручку, все время друг друга целуете, у вас нет никаких претензий, как у вас это получается? Я могу сказать, особенность хорошей семейной жизни заключается в двух факторах. Один фактор — это доверие, которое проявляет мужчина к своей женщине. И второе — любовь, которая проявляет женщина. А любовь проявляется в виде того, что она обижаться больше двух-трех минут. Если женщина не обижается, значит жизнь очень приятная. Я даже вчера говорил, что особенность нашей жизни заключается в том, что моя жена совершенно не обижается. То есть она это делает на протяжении одной секунды или двух минут, и на этом все заканчивается. А ведь это и называется любить человека. Любить человека — это не значит, значит просто научиться не обижаться. Я вообще вчера говорил своей Соне, я вообще не понимаю, как люди умудряются жить счастливо, не зная философии школы, как они умудряются вообще жить и совместной жизни не понимая тех процессов, которые происходят между мужчиной и женщиной. Андрей Андреевич, можно ли практикой дырка смола помочь внуку полечить носик? Все время забит. Носик нужно лечить так: нужно представлять красный нос в середине, представлять, будто он замерзает, на нем лед появляется, и пальцем вот так обстукивать, будто лед обсыпается прямо в горло, и делает так на протяжении где-то 10-15 минут. Андрей Андреевич, куда можно использовать много косточек от лимона? Я готов вас купить, если у вас, у вас их очень много, там 100 килограмм, напишите мне письмо и готов вас купить косточки от лимона. Андрей Андреевич, может ли быть такое, на фоне шума, муж слышит как бы разговор скрип мебели, шуршание бумаги, или это все его фантазии? Да, так и есть. Шумы у нас непростые. Дело в том, что это особого вида коды. Я сегодня хотел бы об этих кодах вам рассказать. Шумы великолепные, все меняется в лучшую сторону, это чудо чудесное, так и есть. Шумы у нас очень непростые, когда записывали шумы, то не записывалась мантра. Это объяснение мое, как бы э, записаны мантры, и после этого из них получился шум, все гораздо интереснее. Переписать шум невозможно, он теряет свою эффективность. Перенести шум с одного сайта на другой тоже нельзя, потому что они теряют свою эффективность. Я могу вам сказать, шумы это не просто записанные мной растянутые, это определенные коды, которые выглядят как и специальное дыхание, и специальные звуки, и специальные мантры, которые между собой объединены. И это очень необычно такого до меня. Я так думаю, что вместо меня и после меня никто больше не сделает. Я единственный, кто делает такие уникальные шумы. И буду делать дальше по вашему пожеланию шумы еще. Также я хочу вам презентовать семинар который будет на следующей неделе в пятницу этот семинар будет у нас платный этот семинар будет называться коды дуйко где я дам 300 кодов специальных дыханий на все случаи жизни от всех заболеваний коды которые допустим определенные шумы которые помогают человеку не шумы а определенные коды которые могут помочь человеку быть совершенно здоровым допустим от вас ушел мужчина, я знаю, что женщине практиковать или как дышать, для того, чтобы мужчина вернулся. Это будет определенное дыхание, которое можно использовать вместе с шумом. Допустим, ушел мужчина, женщина может сидеть и делать так. И после этого ничего не думать, и к ней вернется мужчина. И я вот этих кодов, которые я назвал кодами Дуйко, да, аж 300 штук, вы представляете? Поэтому я всех приглашаю поучаствовать в этом... Он будет у нас в дальнейшем продаваться. Те, которые я дам, в дальнейшем будут использоваться вами. Их можно слушать вместе с шумами, которые есть у нас в школе Кайлас. И если использовать мои коды дыхательные вместе с шумами, то эффект от шумов будет увеличиваться в несколько десятков тысяч раз. Хорошо работают шумы. Если вы их будете использовать и дышать определенным кодом, то тогда они будут работать еще в несколько сот раз лучше. Представляете? Вы узнаете об этом, ну, всего 50 долларов, наверное. 16 сентября будет. Андрей Андреевич, а можете создать шум для увеличения груди? то Будто концерт. Правильно. Там как раз в некоторые шумы я специально всунул определенные звуки. В некоторых шумах могут прослышиваться, как будто я разговариваю сам с собой. То есть говорю с одной стороны одно, с другой стороны другое. Они очень необычные, эти шумы. Я никому не расскажу, как я их делаю, эти шумы. Поверьте, они очень эзотерические и они очень необычные. При, у человека при прослушивании шумов может прийти откровение, появиться определенные голоса, появиться определенные звуки, он может для себя открыть что-то. Ну, они очень обычные. А что делать, если обижается муж? Я вам очень рекомендую провести переговоры, сесть рядом с вашим мужчиной и сказать, у нас существуем мы или у нас существуем а ты. Если у вас с мужем все время во время разговора присутствует слово «а ты, а ты», то вы будете без конца обижаться. А если у вас присутствует «мы», вот как у нас в семье, то мы не обижаемся, у нас все время любовь. Ученица школы очень нравится. Скажите, у меня небольшой отдел, но и сдают Смогу ли я найти хорошее место и сможет ли мой сын закончить университет? Ему трудновато дается сын закончит университет вы найдете новый бизнес есть хорошая мантра дуалет дуалет зунги соха практикуйте ее каждый день быстро найдете работу Здравствуйте, я не являюсь вашей ученицей, только две недели как познакомилась с вашей деятельностью почему я не могу встретить мужчину устроить личную жизнь или мне не позволяет образ жизни нет вся проблема заключается в том Энергетический кокон сверху и внизу разрывается. Внизу разрывается, когда у женщины желание э, желаний больше, чем здравого смысла. И сверху э, над головой энергококон разрывается. Если просматривать такого человека, то вокруг него появляется определенное нетипичное свечение. Это называется венец. Вот такой венец у женщины появляется, либо внизу кокона либо сверху что нужно делать нужно пройти первую ступень и попросить меня в скайпе чтобы я завязал энергетический кокон сверху и снизу или второй вариант пройти мой семинар который называется быстрое замужество и выйти замуж завязав самостоятельно энергетический кокон себе перед чтением мантра метапхи ее нужно чему-либо посвящать или просто читать и все я вообще считаю что любые нужно посвящать вечером любые мантры, начитывание мантр. Тогда эффективность от выполнения эзотерических ассур. Какая будет стоимость семинара? Или 30 долларов, или 50. Лена пишет, не быстро, но повысит. Как скоро ступень? Второй ступени в этом году проводиться не будет. В этом году будут идти новые семинары. Первый семинар пройдет 16 сентября, будет называться Коды «Ар» через неделю будет проходить и будет называться «Эзотерика в помощь от э, врагов». И третий семинар, скорее всего, после морского курса или до морского курса будет посвящен э, целительству. Я буду рассказывать о том, что такое работа с клином так далее. на сегодняшний день учеников. Как вы думаете, ну, для меня это возможно? Вот 300 тысяч человек для того, чтобы лично со мной пообщаться. При этом я являюсь еще руководителем завода, умзавод. также, помимо эзотерики, я занимаюсь еще бизнесом. Но вот подумайте сами, у меня есть бизнес, есть ответственность перед работниками, я продвигаю бизнес, бизнес партнерскую программу, Тибетской формулы, эзотерической школы Кайлас. Сейчас готовится новое направление. делаю духи, делаю косметологию, при этом достраиваю завод свой, покупаем новое оборудование и так далее. При этом еще и занимаюсь, занимаюсь постоянно создаванием новых семинаров. И после этого, вы думаете, у меня есть возможность с кем-то и разговаривать. Я не знаю в этом. В году, скорее всего, уже не буду проводить, к сожалению, это время. Единственное, я говорил в прошлом году, что э, с дуйков все сложнее и сложнее выйти на связь. Почему? В это время сейчас людей, которые хотят выйти со мной на связь, их очень много принять, естественно, не могу. Квартиру в Киеве, ближе, продаж слушайте. Слушайте, продадите, ставки, этот магнитофон с шумом прямо в квартире. Скажите, моему сыну что очень плохо растет. Поможет ли ваш препарат? Как он называется? Использовать Гормонором ему дайте и калину. Он быстро начнет расти. Дайте ему еще три Напишите мне, я вам напишу. Методами, шумами, дыхательными кодами помочь людям, страдающим алкоголизмом, наркоманией, и курением. Да, у меня есть целый семинар, он называется порчи с глаз. Также я после морского курса проведу семинар, который называется «Избавление от вредных привычек при помощи эзотерики». Здравствуйте, ученица Вашей школы. Скажите, пожалуйста, удалят мне матку? Да, к сожалению, Вы упустили момент, когда можно было ее спасти еще. Скажите, можно ли при Вашей помощи избавиться от шума и звона в левой стороне головы? Какие препараты применять? Кровотока в голове. Там у нас есть ряд препаратов для улучшения кровотока. Самое простое – это изготовить бессмертник, березовой почки, с звербой. По одной столовой ложке на стакан воды пить три раза в день. Духи с феромонами, да, духи с феромонами. Как можно вылечить гайморит? Закапывайте утренней мочой в нос, и не будет гайморита. Ученица шестой ступени, завтра сажусь за учебу Программа старта развития своего бизнеса». Очень нервничаю. Благословите, Ира, все у вас получится. С вашей харизмой у вас все получится. Я ученица школы, никак не получается набрать вес, очень надо. Возьмите один стакан зеленого чая и столовую ложку сливочного масла, пейте три раза в день, быстро наберете вес. Большой бизнес, скажите, будет ли он успешным? Будет, Андрей Андреевич, не являюсь ученицей, знакомый с школой, одну неделю уже изменяется, сколько могу я продать дом в этом месяце? Не, к сожалению, не продадите дом, но ну, продадите в дальнейшем. Я ученица школы, еще приобрела шум, алхимия, благородство, хорошо работает при клиентов, почему-то не работают. Нужно обязательно чистить помещение там, где у вас, а также чистить помещение, где вы включаете этот шум. Грязное помещение создает помехи энергетические. Также шум не должен звучать в том месте, где есть электрические колонки большие или какие-то магнитные или сверхсильные магнитные излучатели. Я ученица первой ступени, мы с вами увидимся очно в жизни когда-нибудь. Конечно, Андрей Андреевич, приезжайте на морские курсы, я с каждым буду обниматься. У нас есть такой процесс, мы утром обязательно встречаем друг друга, обнимаем друг друга. Андрей Андреевич, практику практику раскрутку бизнеса. Как-то со скрипом идет что делать, чтобы быстрее раскрутилось? Очень хороший вопрос. Для того, чтобы бизнес получался, вы должны накапливать чувства вечером. Вот приходите домой, говорите, мне вкусно от того, что я ем. Ура, какие у меня хорошие дети. Как же я люблю свою жену. Она работает, говорите, ой, какая у меня входная дверь красивая. Какой же у меня бизнес хороший. Как же я его обожаю. Этих людей я люблю. И так далее. Получается, вы накапливаете чувства в семье, а и получится у меня работать с людьми коучинг консультирование вообще человеку мешает не только два элемента один элемент страх и другой элемент лень убирайте страх убирайте лень и вы в жизни будете реализованными людьми являюсь ученицей участником партнерской программы давно хотела устроиться на работу в нефтегазовую компанию разосла на свою Зимой по разным сайтам, на счет возраста возьмут меня, исполнилось 50 лет. Читайте мантру он дуалет, дуалет, зунди соха» и тогда вас на работу возьмут. Чуть квартиру, моя собственность с пропиской в паспорте. мучка 4 месяца кашляет, чем полечить. Намажьте камфорным, рисуют вас коллоидное серебро. Нет, мы его производим сами, можем вам продать после морского курса был дикий фарт, а потом все резко прекратилось. Чем это может быть? Или бывают такие эффекты после морского курса благословительные? Я всегда говорю, что человек после морского курса должен сформированное чувство счастья. Вот если у вас чувство счастья есть, вы, чувство радости, испытываете счастье, отдыхаете много, то у вас будет фарт идти долго, потому что все на то, чтобы везло, а после того, когда вы приехали, начали испытывать состояние нервное, огонь, вылечивается вашими препаратами, да, препаратом Трангин. Порозу к пока не хочу ставить протезы, я верю, прошла посещение. Можете слушать, что мы можем помогать прослушивание и после внутри приятное щекотание, как будто смех внутри разливается по всему телу. Ну и подумайте, скажите, пожалуйста, вы или я замуж, нужно написать, вы ученица школы, выйдите замуж, Светлана Попова. Андрей Андреевич, ученица школы, скажите, я выйду замуж, Людмила Галич, выйдите замуж. Да. Вебинар получается у нас так, так, так. встретить своего любимого мужчины. если у меня шанс быть счастливым в личной жизни? А теперь напишите, вот все, кто мне пишет, Богдана, Светлана, Ольга, напишите мне, пожалуйста, вы проходили мой семинар, который называется «Быстрое замужество». Вот если вы его проходили, тогда скажите, почему вы не используете философию, которую я даю? Вы говорите, что у каждого человека накапливается злость. Как, я ее, как мне ее убирать? Когда вы злитесь на человека, дотрагивайтесь к нему, и у вас злость не будет накапливаться. Ученица школы слушает шум магнит противоположного пола. Может ли он привлечь мужчину, выйду замуж, или этот шум дает только триумфальную притягательность? Выйдете замуж. Что вы думаете про бинарные опционы? Я считаю, что это... Ерунда для человека, который не занимается всю свою жизнь бинарными опционами. Я считаю, что заниматься этим не заработаете ни рубля. Какие препараты деткам до трех лет для роста, укрепления здоровья и иммунитета? Можно ли сказать, выйду ли я замуж, будут ли у меня дети? Ребята, давайте еще раз я вам скажу. Здесь я провожу эзотерический семинар пятничные вебинары, посвященные эзотерике школы Кайлас. И я не должен здесь заниматься предсказыванием. Если вы хотите, чтобы я предсказывал вашу судьбу, вам нужно со мной связаться и отправить мне на мою карточку 100 долларов. И после этого я с удовольствием вам готов предсказывать вашу судьбу. Почему вы считаете, что я этим должен заниматься? очень хорошо написала Елена Власенко уже больше года сценаром, но посетить на руку. финансы мои не растут, получаю минимум. Если у меня будущее в финансовом росте без первой ступени никаких, я вообще вам хочу, сказать, не знаю, философию, у человека не получается сейчас зарабатывать деньги, обязательно найдите деньги, займите 200 долларов, купите эту ступень и пройдите. С нетерпением жду посвящения первой ступени. Все практики работают. Подскажите, как лечиться кандидоз кишечника. Калин принимайте, кандидоза кишечника не будет. Здравствуйте, Андрей Андрей, Спасибо за философию. Пожалуйста. Андрей Андреевич, здравствуйте. Всех вам сглок. Сколько мы времени уже читаем? Полчаса только. Ребята, у нас 25 минут прошло. И, к сожалению, осталось 16% батарейки. И, скорее всего, у нас... Вебинара долгого не будет, вот такого хожу раньше. Я его закончу минут через 10 уже. Получится, сейчас найдем подключение. Если нет, то, к сожалению, будем закрывать. Подскажите, как выиграть дело в суде. У нас есть очень хорошая методика, называется «Шумы». Слушайте шум удачной победы в бизнесе. Андрей Андреевич, прошла маммография, обнаружены кальцинаты. Подскажите, что меня ждет? дайте совет. Я вам смогу помочь, напишите мне письмо. Ученица первой ступени, у ребенка 7 лет. Что, получится? Стол, директ, и... засадят. А засадят? Все, мы сейчас пересядем в другое место. Андрей Андреевич, пью лимонный сок, что делать с кожурой? Кожуру можно высушить и заваривать, тогда будет пропадать аллергический ренит. До 22 года аллергия принимает аллергоном с каплями для носа. По утрам сильно чихает, Может добавить еще что-то? Калин пусть пьет. Вы говорили лечение вальгуса. На ногах нужен лук. В каком виде его нужно прикладывать? В сыром. А, вернусь ли я жить в свою квартиру? Не вернетесь. Можете создать что-то еще. В магазине что-то интересное, я могу покупать, продаю исторические картины. Что вы мне сейчас задали, какой вопрос, по-моему, под все задачи у нас есть шумы. И для денег, и обретения фортуны, и там, по-моему, их там 300 штук под все задачи они есть. Пока не проходило вебинар «Быстрое замужство», он снимает «Венец без прачи»? Снимает. На 100%, даже у мужчин. Андрей Андреевич, ученица школы. Ступень ура. Вы сказали на прошлом семинаре, что жить долго не будете. Скажите, я успею пройти с вами лично 7 ступеней, я буду долго еще жить. Я не противник того, что человек проходит хамылем ступени. Если вам хочется хамылем проходить, проходите. Просто я вам скажу так, если много людей будет проходить хамылем, то я просто перестану заниматься школой день мой доход достаточно высокий для того, чтобы не заниматься никаким бизнесом совершенно. И я занимаюсь школой, пока мне это интересно. Если будет такое время, и школа не будет приносить мне плоды финансовые, то я после этого закрою и не буду ей заниматься. Вот так. Поэтому хамылем в дальнейшем может привести к тому, что Дуйко просто не захочет дальше ничего читать. Такое было из шести лет. Нашей школы было время, когда я целый год не занимался школой, потому что мне она не возбуждала. Извините, что я это говорю. Андрей, вы ответите мне на мой вопрос про шум привлечения клиентов. Скажите, получится ли восстановить направление. Слушайте шум, будет все. Там есть у нас ладжа ладра, шум шабри. Купите несколько штук и слушайте. Читайте ман... у нас же есть мантры такие. Я не ученица школы, иду по партнерке, чтобы заработать себе на ступень. Учится пятки, особенно при активном спорте. Почему и пройдет ли боль? Давайте магнумцы. К концу дня перед глазами пелена от работы за компьютером, что делать? Нет, это скорее всего у вас поднимается сахар. свече события, чтобы оно не произошло. А что делать, что было? Нужно работать над семинаром, который называется «Привлечение фортуны». Что, Извините, сейчас перейдем. Ура, у нас продолжается вебинар. Скажите, пожалуйста, найдет сын в этом году хорошую работу. Если будет читать мантру в дуале, доле зунди, соха, то найдет. А, сейчас я напишу вам свой адрес. У сестры камень, мочеточки, болят почки. Какой препарат пить? Пить нужно ей лимонный сок. А также взять иголочки хвоя, заваривать их просто. Сухую хвою, любую. Пихта, сосна, просто высушивать, заваривать одна чайная ложка на стакан воды и пить два раза в день. Есть очень хорошая травка, такая называется бедренец. Вот такой бедренец, камнеломку, нужно заказать и пить ее правильно, по чайной ложке на пол-литра воды, а пить по капелькам. Если пить бедренец, то камни в почках разрушаются. Также редька есть, можно редьку отцедить взять из нее сок и пить по одной чайной ложке, это убирает камни в почках. Я из школы Кайлас, долгое время не получается бизнес в интернете. Скажите, смогу ли я заработать через интернет? Только через мою партнерскую программу. Там все зарабатывают. Сейчас за шесть дней партнерской программы у нас к выплатам пойдет 8 тысяч долларов. То есть наши партнеры заработают 8 тысяч долларов. Среди этих партнеров буквально 10 человек успешных, которые получили сейчас за неделю там, от 1000 долларов до 600 долларов. Вы представляете? А вы до сих пор еще не в этой бесплатной партнерской программе. Может ли появиться головокружение от прослушивания шумов? Конечно, может. Итак, сегодня специально для вас. Чтобы найти любимого человека, нужно читать, нужно определенный шум создавать. Этот шум звучит так. На вдохе нам, на выдохе вы. Если вы будете вот так дышать, вы. То после этого вы очень близкого и очень дорогого человека найдете на протяжении двух-трех-четырех недель, если вы хотите привлечь мужчину или женщину в жизнь, читайте хим на вдохе и рим на выдохе, видите какие методы я даю очень быстро. Можно ли получить передозировку от шума? Сколько можно слушать в день по времени? Передозировка от шума может вызывать у человека очень сильное гипертоническое давление. Или же наоборот, падение давления и полную апатию, а также ощущение бесконечной тяжелой усталости. Обычно от передозировки шумов очень начинает болеть голова. Андрей Андреевич, являясь ученицей, получит мою дочь квартиру в этом году или в следующем, получит в следующем. Все в порядке там получается. Вот так. Я прохожу первую ступень, я много моргаю глазами, это не нервный кит. Э, как это такое? Пароксизм в деятельности. Нашими препаратами. Ко мне, приехать ко мне на прием, я за я вам сейчас скажу. Утро и а на выдохери навят ваш пас. Если вы будете так делать каждый день полчаса, то все вопросы решатся. Скажите, на щитовидную железу, солевую повязку на сколько минут прикладывать? Ну, на 20. А можно слушать шумы и читать, например? Ведь вы разрешили на одном из вебинаров девушкам красятся, когда читаешь мантру. Читать нельзя. нужно слушать и дышать вот в той системе а, тех кодов, которые я дам к шумам. Вот год не стоит беременеть, как годы поджимают, хоть сыночка беременеть. Если Бог дал ребенка, то ему, то он значит, дает и а, вовремя этого ребенка. Но, как дорожать, високосный или нет во время войны, или во время того, когда войны нет, это не имеет никакого значения. Как понять, имею ли я право работать с людьми символами? Имеете все, имеют право. А, ступень В этой ступени вы сказали, что нашли ключ к этим знаниям. Получили. В такой случае для отличных продаж продуктов страхования. Я считаю, что у вас не будет получаться страховать, вы зря теряете время. Хотя пробуйте. Это опыт, опыт всегда хорошо. Хочу открыть бизнес фитнес зал, у меня получится, да, получится. Мало зарабатывает. Сможем ли продать недвижимость в этом году республике переехать в Рубежибера? В этом году нет. На следующий год аж отрезано, возможно, вы Я не вижу вам. Чувствся будет посвящение. Не будет. ...прохожу первую ступень, муж купил дом с... ...вы можете сами почистить дом, зарядить этот дом, начитать шумы, ну и сделать все, что нужно. Я попробую вам сейчас дать специальное дыхание, которое поможет вам быстро... продолжить идти зарядить... ...сейчас... Если вы будете читать нам чем научим, то у вас очень быстро появится своя недвижимость. А если вы будете Яджа, то тогда вы Яджа, то тогда у вас быстро появится материальное благополучие. Также там есть у нас Яхве, о котором я говорил на третьей ступени. Вот его можно читать еще. Андрей Андреевич, ученицам не нужно ехать на заработки. Ой, плохо зарабатывать будете, можете не ехать. Здравствуйте, будет ли моя дочь вместе с, со своим молодым человеком? Встанет ли мой отец на ноги? Зачем мне это вам говорить? Здравствуйте, моя дочь страдает от неуверенности в себе и низкой самооценки. Она проходила первую ступень. Вы понимаете, нужно обязательно не просто проходить первую ступень, а еще и применять философию. Это же упорный труд. Избавиться вот, от неуверенности. Не обязательно, но для этого мои шумы, которые помогут от страха и ферии от шумов. Найдите шумы, которые вам соответствуют. Вот смотрите, я вам сейчас даже их прочитаю. Для гармонизации отношений. Возврат человека в семью. Дар влиять на мужчин и женщин для быстрого замужества, для обретения любви, чтобы нравиться людям, найти любимого человека, найти любовь, обольщение людей, обрести много друзей, обрести любовь, обретение любви противоположного пола, объединение супругов, очарование над людьми, при сексуальных расстройствах, привлечение в жизнь друга, привлечь мужчину и женщину, приумножить любовь, расстаться с нелюбимым человеком. Убирает нервы и гнев, увеличивает женственность, увеличивает сексуальную энергию, увеличивает совместную жизнь, устраняет страдания и истерии, чтобы никто не ругался в семье, чтобы люди вас влюбляли, чтобы не забеременеть, чтобы стать магнимом, магнитом для противоположного пола. Вот смотрите, если это все слушать, то у вас завтра появится там, там, мужчина противоположного пола, там, любимый человек. Посмотрите, ведь все же есть это... Все же есть в наших шумах. Вот смотрите, гармонизация судьбы, удовлетворение совместной жизнью, вернуть удачу, везение по жизни, вибрация для счастья, власть над силами природы, высокое положение в обществе, делает будущее прекрасным, делает человека и близких добрыми для везения, для исполнения желаний, для обретения счастья в жизни, для повышения по службе. Кого там нужно было повышать по службе? Семнадцатый шум у нас в шумах гармонизации судьбы избавляет от тюрьмы и суда, любовь и уважение человек приобретает, обретение радости в жизни, обретение счастливой жизни, обретение счастья и ровной судьбы, освобождение от пленной неволи, от всех неприятностей в жизни, от долгов, от любых сложностей в жизни, от страхов, от страхов заикания невезения, карму, получить милосердие, приобретение мудрости, сосредоточение мудрости, убирает разочарование, убирает грязи жизни, уничтожает врагов для красоты и для долголетия. Вот кто там говорил, хочет быстро забеременеть? Есть шумы для красоты долголетия. Быстро забеременеть — шум номер один. Кому там нужно забеременеть? Для вынашивания ребенка шум номер два. Для похудения, для прекрасного тела ясного ума, для того, чтобы похудеть — второй шум. Для увеличения слуха, защита от несчастных случаев, мне кажется, что ну вот все, для того, чтобы человек жил счастливо, он может уже сейчас выбрать просто, начать слушать и изменять свою жизнь. Ну что так сложно? Ученица школы специально же делалась, чтобы уже облегчить возможность у людей уже не заниматься, там, просто одели наушники или включили и послушали одну-две минуты. У меня помехи. Повторите, пожалуйста, звуки для привлечения молодого человека в мою жизнь. Здравствуйте, Андрей Андреевич, ученик школы во время прослушивания очень зеваю, текут слезы. А также фоном было пение женским голосом. Эта энергия в вас включается, и, видимо, включается сознание или осознание. Во время того, когда работает шишковидная железа, часто текут слезы. Выйду ли я замуж, за мужчину, которым сейчас встречаюсь? Возможно. Бывают боли в позвоночнике, третья чакра. Диагноза лет. Слушайте шум, который называется Лечение позвоночника. какую сторону спать, не важно. Как избавиться от гиперэмоциональности? Там есть такой шум, называется, от нервных состояний и фобик. Какой шум слушать, чтобы стать успешным художником? Везение в жизни. У меня начнет получаться... Андрей Андреевич, а шум привлечения клиентов слушать дома, возле телефона так как большую часть клиентов, они сами меня находят. Благодарю за ответ. Правильно. Могу я начать карьеру модели? Можете. Распишемся ли мы с любимым человеком и будут ли у нас детки? Вам нужно обязательно начать слушать шумы, которые называются «Везение, ровная судьба, удовлетворение совместной жизни». А, найдите эти шумы. Вот вы мне говорите, будет или не будет? Вы что, судьбе верите? Тогда вам нужно слушать «Везение судьбы». Там есть у нас для быстрого замужества шумы. Ну, что с Привет из Иркустова. После морских курсов полностью все вспомнила. Три года назад было в аварии 48 швов на голове. Прошла шесть ступеней, все работает на ура. Шумы чудо. Благодарю за философию. Вот послушайте многоступенчатых учеников. Можно ли пить лимонный сок после удаления желчного? да. Я ученица и слушаю шумы без наушников. По утрам делаю йогу и ставлю от большого живота на громко без наушников. Можно? И иногда, смотря на человека, вижу какие-то события, оказывается, правда. Это куку или все-таки эзотерика действует? Это эзотерика действует. Какие препараты у вас купить, извиняюсь, от поноса? Это заболевание крона, скорее всего. Нет, нет, вам не шумы, вам нужно пить препарат поркус. Он у нас есть от заболевания крона. Подскажите, пожалуйста, мы быстро продадим квартиру, жду посещения. Помогает, хорошо переехали, соединиться с мужем очень хочется. Продадите не быстро. Прошли с мужем первую ступень, муж поломал пятку, до сих пор болит, и потом, и потом повышается давление. Что вы посоветуете превышать из ваших препаратов? Тологен. При проведении практик в теле появляется жар, так и есть в теле появляется жар, если вы делаете практики накопления энергии. Иногда смотря на чек, вы уже писали. Очень благодарна за шум, и надеюсь приобрести первую ступень. Скажите, у меня получится? Да. Я скоро сделаю шум для приобретения первой ступени. Вебинар Калин в каплях. Его нет в каплях, это я оговорился, скорее всего. Он только в порошке. Мы сейчас находимся в Турции, на острове Бюкада. Сейчас я вам покажу свою жену Софи. София, иди сюда. Порадуйтесь вместе с нами. Вот, мы вместе Здравствуйте. отдыхаем. Здравствуйте. Вот так выглядит настоящая счастливая семья. Пользуясь случаем, очень рады пригласить вас на морские курсы в сентябре написать электронное письмо, имя, фамилию, почту. Мы очень будем рады вас видеть. Я ниже в чате напишу все данные. Она красивая. Вот что мы сделаем сегодня. Я вам сейчас напишу шумы. Напишу шумы. И эти шумы, после того, когда закончится вебинар, выложу в последовательности так, чтобы вы могли найти. То есть вы сейчас, когда заходите в шумы, то начинаете теряться. Я выложу в формате таком, как бы, в столбик, перечень этих шумов. Вы сможете их просто для себя идентифицировать и находить то, что вам необходимо. Андрей Андреевич, как Вы относитесь к нумерологии, астрологии, картам 2 руна, рунам? Скоро ждите от меня новый семинар, который называется «Гадание на костях». Очень интересный. Я расскажу, как можно на костях гадать. Хочу родить ему ребенка. Не получается. Покупайте шум рождения и вынашивания ребенка. В июле у нас есть препарат Карунеш. Интерес к Вашей работе. Слушаю шумы. Мое лицо начало взбухать. Что со мной случилось? Найду ли я мужчины для души и сердца. Взбухать лицо началось, потому что, скорее всего, имеет место почечная недостаточность. Наверное, мало спите. Получится ли взять ипотеку для строительства дома? Зачем вам ипотека? Стройте, постройте его без ипотеки. Получится у меня выбраться из долгов в Илью, вернуть в квартиру, которая обманом путем меня лишили, но я в ней живу. Ну, нет, скорее всего. Ученик на первой ступени, вы говорили, что дарить фото в рамках к разлуке, если уже подарили, можно предотвратить, как это сделать. Подарили, предотвратить нельзя. Шуму нельзя слушать, если от них крутится голова. Можно слушать. Привет из Голландии. А вы сейчас в Турции отдыхаете. Да, мы в Голландии были. Мама сейчас проходит третью ступень. Я по частям слушала, но пока не практиковала. Можно ли с ней поехать в Черногорию? Спрашивайте у мамы. Шум защита 64 богини. Как он работает? Хамылем, хамылем, но у вас я много покупаю помимо ступеней. 64 богини – это богини, которые… это энергия, которая называется энергия счастья, энергия везения, энергия фортуны. Это не столько богини, это сколько качество, которое приобретает человек. Один из самых лучших шумов, которые существуют. Добрый вечер, ученик первой ступени. Подскажите, у меня какое-то странное ощущение холода в области левой икроножной мышцы. Иногда болит около 4 месяцев. Что это может быть? Это тромбоз сосудов на уровне стресса, на фоне стресса. Можно проверить сосуды, сделать доплерографию сосудов. Много раз слушал шум для лечения опухоли. Скажите... Сейчас. Скажите, пожалуйста, я могу купить помещение для цветочного магазина или мне нужно заниматься только лечением онкологии? Можете купить помещение для цветочного магазина. Вы правильным путем идете, продавайте цветы, и у вас не будет опухоли. Человек болеет в тот момент, когда у него нет цели. Обязательно всегда ставьте цель. Каждое утро, когда я просыпаюсь, я складываю ручки и говорю: сегодняшние занятия или сегодняшнюю жизнь я посвящаю и дальше говорю, посвящаю там своей семье или своему бизнесу доброго времени Вася Луцев наберите меня вконтакте я вам напишу курс Андрей Андреевич если у вас шум для роста могу ли вырасти до 175 да у нас есть шумы не шумы, а Препараты, которые могут помочь человеку вырасти. Это Гормонорм, Калин, Кальций Магний, Д3. А, вы даже похожи друг на друга. Да, мы с Соней похожи друг на друга. Ученица несколько месяцев назад упала дома, и после этого поднимается давление, болят точки у основания черепа, определяется адаптический делаю массаж. Слушайте шум, который называется лечение сосудов и сердца. Пейте наш препарат Тонизон ощущение холоде уже ответил продать мне дом и сына отпустить отдельно благодарю получится слушаю шум шабри продам ли в этом году машины продадите ученица пожалуйста пройдет ли у меня туризм в интернете еще очень благодарна за то что после первой ступени встретил мужчину Ну, пожалуйста если отдать большую сумму долга то нужно слушать от долгов или для благосостояния для благосостояния слушайте. Вот слушайте Шанкару и Ладжаладру и дальше. Отличного отдыха вам, София Андрей Андреевич, ярких впечатлений. Спасибо. Андрей Андреевич, скажите, пожалуйста, продам я землю в этом году. К сожалению, не продадите. Прохожу, жду посещения. Купила маску для комбинированной кожи. Описания ни у кого нет пока. Подскажите правильное применение времени суток. Каждый день можно каждый день. Можно она стягивает, но можно применять каждый день. «Прохожу первую ступень, слушаю Шанкара для открытия дара целителя». Как вы думаете, я стану целителем? Конечно. Алена Киржаляна, здрасте. «Похудела на 9 килограммов, занимаюсь, хотя продвигаюсь медленно, но уверенно. Занимаюсь по первым старой ступени, посещения были по старым, еще не получила. Желаю семье привет и солнечной молдая. Спасибо. Ученица школы 25 шумов приобрела. Можно постепенно все в течение дня слушать. Это для этого много. Можно слушать. Добрый вечерок, ученик первой ступени. У меня какое-то странное ощущение холода. Алексей ответил же вам. Проверьте дупле сделайте сосудов, ноги. Посмотрите, что с вами там происходит. Приду ли я к финансовому благосостоянию в сетевой компании? Нет, конечно, не придете. Будет ли у меня собственное жилье в Аргентине? Будет, не быстро. Получится у меня приехать на морские курсы на будущий год? Получится. Очень хотелось бы встретить женщину своей мечты. Здесь небес хватает. Напишите ваши ваш e-mail, и пусть женщины с вами связываются. Ученица школы слушала шумы и помолодела. Конечно, мы тоже с Соней слушаем шумы и помолодела. Никто мне не дает уже мой возраст, уже стыдно на улице выходить. Похудел, помолодел. Если ваш ум для роста ответил: Хочу переехать жить в Крым, у меня получится, скорее всего, да. Я ученица школы, мерцательная аритмия. Дайте ей НС-карт и сиронтал. Как справиться с ленью, действием? Действие убирает лень. Когда лень вам, делайте что-нибудь, приседайте, отжимайтесь. Я ученица школы, выйду ли я замуж в этом следующем году? В следующем выйдете. Приехал в другую страну, проблема с зубами, и выпадают волосы. Что делать? Появится зима, и не будут выпадать. Попейте препараты для щитовидной железы. Мне должны сколько-то денег уже 7 лет. А даст ли мои деньги? Нет. Я ваш ученик третьей ступени. Могу сохранить свой бизнес? Ну, можете, да. Скорее всего. Как увеличить доход в бизнесе? Есть очень хороший семинар «Эзотерика для бизнеса». Покупайте семинар, выполняйте те практики, которые я даю. Я ученик, я, вернее, сын тракториста и уборщицы. И за свою жизнь умудрился сделать себе большое состояние. Могу вам сказать, что это целиком связано с знанием эзотерики. Те, кто знает эзотерику и ею пользуется, обретают материальное благополучие и первый миллион могут заработать на протяжении шести лет. Получится ли у меня скоро переехать большой дом на моей улице? Получится. Я сейчас не сижу в инвалидном кресле. Буду ли я ходить? Будете. Я ученица, продам ли я дом в этом году? Нет. На следующий год. Выберусь из нищеты? Выберитесь. Я ученица, у мамы вечерняя ритмия вообще исчезла. Можно Ей нужно дать НС-карты племянник ходит на цыпочках. Что делать? Подскажите, благодарю. Можно не переживать, тем не менее, нужно дать препарат Децепин. Децепин. Я вас когда-нибудь с вашей женой увидите. Прохожу первую ступень. А, Все-таки я продам участок Анатолии. Я же тебе говорил, все в порядке. Появится ли в моей жизни мужчина? Появится. Можно пройти кому угодно, можно семинар по целительству, можно пройти кому угодно. Я ваш ученик, третий ступень, Черногорию. Получится, приезжайте. Главная цель ставить, как понять, подходит мужчина или нет. В случае, если вы начали жить с мужчиной, у вас у мужчины падает достаток, материально не привлекается, значит, не получится у вас совместной жизнь. Если он начинает хорошо зарабатывать, то получится. Купила для мамы климактерикс и мнемонорм. У нее отсутствует матка с придатками. После недели приема кибетской формулы мама начала уписываться. С чем это связано? Дайте ей энуретин препарат и отмените ей препарат Мнемонорм. А климактерикс и энуретин давайте уписывается, это проблема почек. Как заказать зубную пасту? Александр не отвечает. На сайте ТФ пасты нет. Пока нет. София очень красивая. Андрей Андреевич, когда-нибудь увижу вас и вашу жену. Вы Увидите. Ученица школы. Получится у меня приехать на морские курсы в следующем году. Получится. Как понять, подходит мужчина или нет, ответил. Напишите моей жене Светлана Паюкова. И мы вам отправим мою книгу. Калин нужно пить утром или вечером. По-моему, это мне запоры дает. Калин очищает кишечник, и поэтому он может давать диз... токсикацию, Поэтому может приводить к запорам. Пейте его все равно долго, избавитесь навсегда от запоров, и кишечник полностью почистите. Получается, когда человек принимает калин, то у него листы выходят в кишечник, происходит сильнейшее токсическое отравление. Когда происходит отравление, в кишечнике всегда появляется запор. Ваш препарат для заживления шрамов на лице от прыщей. Если такой золотой бальзам Дуйко смазывайте, прыщей не будет. Нина пишет, открыть еще один магазин в этом году. Получится открыть. Я ученица, хочу переехать. Получится, да. Дайте адрес для консультации, когда можно вам написать. Ну, хорошо. Хочу работать в вашей партнерке. Получится у меня, конечно, получится. Вечер Винницы, ученица первой ступени. Скажите, в каком году выйду замуж? Через полтора года выйду. Я ученица первой ступени. Смогу ли я обрести материальное благополучие в своей сфере деятельности? Не стоит поменять. В любой сфере получите. В той, что занимаетесь, тоже получите. Подскажите, пожалуйста, постоянно беспокоит тревога за детей. У нас есть шум. Данный шум называется от депрессии и от нервных состояний страхов вот слушайте эти шумы не будут у вас а, боязнь за ваших детей исчезать. я продаю коттедж в дачном поселке скажите пожалуйста продам через год у сына камень желчном как его убрать принимать препарат лунглин пить яблочный сок как понять подходит мне мужчина ответил Я очень хочу обрести талант, ясновидящий и целительство. У меня получится попасть на интенсив в Черногории. Получится, приезжайте. На морские курсы приедете. Стоит мне этим заниматься, продавать у нас в Ташты. Пробуйте, получится продавать. Органическое поражение головного мозга с умеренным когнитивно-эффективным нарушением F82. Можете ли вы ей помочь? Ну, не могу сказать. Не знаю. Нужно очень смотреть, вообще, если. Насколько яркие поражения, насколько далеко это зашло. Спасибо огромное. Хожу без палочки после приезда с морского курса. Ура! Кмерла, Луиза, без палочки. Давайте сейчас поговорим и после этого со мной в скайпе. Свяжитесь, Луиза. Я на вас посмотрю, как вы без палочки ходите. Ура! Получится ли у меня партнерская работа? Получится. Учитель, здравствуйте. Все-таки я продам участок. Продашь, что ли? Я тебе обещаю прям. Выйду ли я замуж в этом году? В этом не выйдете. Я ученик школы, смогу избавиться от долгов? Сможете. Все ученики избавляются от долгов. Приобретайте вторую ступень без э, посвящения. У племянника заболевания миопатия Дюшина чем помочь? Пишите мне письма ВКонтакте, я вам отвечу. А так, сегодня я хочу вам подарить специальные виды дыхания. Если вы будете читать по утрам яю на вдохе и ям на выдохе, то вы полностью избавитесь от всех видов долгов, а также избавитесь от всех видов проблем, которые у вас существуют в жизни. Яю, ям. Яю, ям, Делайте так утром и вечером на протяжении двух месяцев, и у вас подпускают долги, подменяют судебные заседания, любимые мужья и жены никогда от вас не выйдут. Это отрывок из семинара, который называется «Коды Андрея Дуйко», который пройдет в следующую пятницу. Добрый день, Андрей Андреевич, ученик школы Кайлас. Прохожу вторую ступень. Хочу пробовать лечить по фото от Курева. Ну почему от Курева? От Курения вместе со своей дочерью. Скоро, я надеюсь, что она будет ученицей школы Кайлакс. А, вдвоем одновременно работать по фотографии эффекта больше будет? Нет, нет, эффекта не будет больше. Если человек... Если человек занимается вдвоем, то эффект хуже. Нужно, чтобы один человек это делал. Можно попробовать этим заниматься. Очень хороший эффект. Переехал в другой город, с работой сложно вернуться или остаться. Читайте им Дуалет, Дуалет, Зунги, Соха. От шрамов и рубцов есть золотой бальзам Дуйко. Закажите себе и смазывайте шрамы. Рубцы и шрамы исчезнут. Я очень... Скажите, завязывание энергококона есть на второй ступени или только быстрое замужство? Только быстрое замужство. Скажите, пожалуйста, стоит ли в этом месяце брать нам машину? Спасибо. Возьмите аж ближе к зиме. И возьмете дешевле, и будет интересно. Вообще у вас не идет почему-то машина эта. Я что у вас есть деньги на эту машину. Может, это вы себе придумали или ваш муж вас обманывает? Пошла на курсы косметолога, у меня получится или лучше заниматься, чем занималась? Получится косметолога. Появится ли у нас с женой ребенок и ученик третьей ступени? Скорее всего появится. Пейте мой препарат Карунеш. Начал заниматься новым сетевым бизнесом, купил химические способности. Занимайтесь моим сетевым бизнесом, у вас все получится. Зачем вам чужие сетевые бизнесы, если мой лучший? Я ученик школы, я могу найти строительный контракт, чтобы заработать или найти себе работу в другой компании. Читайте мантру «Он дуалет, дуалет зунди соха». Убрать рыжу белой линии живота. Спасибо, ученик первой ступени. Ну, можете, сейчас есть операции, делают очень быстро, оперативно, убирание белого шрама. Алоидного шама Синдром раздраженного кишечника, что посоветуете? У нас есть препарат поркус, коктус. Также очень рекомендую маме попить капли календулы. Они убирают синдром раздраженного кишечника. Свяжитесь со мной по поводу повышенного сахара, я вам обязательно помогу. Начал заниматься новым сетевым бизнесом. Можем первую ступень, на нас есть колбасный цех, продадим мы его в течение полугода? Нет, за год продадите. Большое спасибо, прохожу вторую ступень, получится ли поехать на морской курс? Получится. Скажите, можно к вам обратиться, помощь в получении визы в Америку? Мы с вами говорили на морском курсе. Можно, да. Я ученица, дочь разводе есть ребенок, выйдет ли она замуж в следующем году и получится ли у нее швейный? Получится. Давайте сейчас посоветуем тем людям, которые сегодня здесь находятся, которые не проходили первую ступень школы Кайлас, пройти первую ступень школы Кайлас. Давайте оставим сейчас плюсики и посоветуем людям пройти первую ступень школы Кайлас. Также я очень рекомендую написать спасибо тем людям, у которых получилось изменить свою жизнь. Сонечка, у нас еще транслируется семинар? Соня, он транслируется. Что-то зависло у меня здесь совсем. Ох, пошло. Вся проблема людей заключается в том, что вы постоянно ждете очень быстро изменение в своей жизни, а изменения начинаются с мини-радости. Начните радоваться и начните радоваться по чуть-чуть больше. -чуть. Старайтесь наслаждаться чем-то, слушайте музыку, старайтесь испытывать состояние радости хоть как-то. Тогда вот плавно и очень медленно жизнь начнет изменяться. Восхищайтесь в жизни и у вас очень-очень все поменяется, причем быстро. А дело в том, что прохождение самой ступени, оно по идее человеку дает только знания, а вот результат дает использование вот этой философии. Испытывайте от жизни радости, удовольствия, удовольствие, наслаждайтесь, не ругайтесь, не обижайтесь. Здравствуйте, у сына ни жены, ни детей, ничего. Дайте ему первую ступень школы Калас, пусть он пройдет. Подскажите, гвоздик, всем гвоздик для чего применять? Это от сахарного диабета. Большое спасибо, прохожу вторую ступень. Получится ли поехать на морской курс Черногории? Получится. Все, ребята, я заканчиваю наш вебинар. Я говорил, что наш вебинар длится долго сегодня не будет. Давайте я вам еще какой-нибудь шум подарю. Для того, чтобы похудеть, женщина может произносить утром на вдохе ⁇ уо ⁇ а на выдохе ⁇ вот ⁇ Если вы будете так делать утром, в обед и вечером, то вы очень быстро похудеете. Поэтому для женщин, которые не могут никак похудеть и не могут никак обрести красивый финал, Дышите с утра, о, на вдохе и вот на выдохе, утром, в обед и вечером, какое-то количество времени и быстро похудейте. Я вам обещаю, что если вы будете делать о, вот, утром, в обед и вечером по 108 раз, уже на протяжении следующей недели похудеете минимум на 4-5 килограмм. С вами был ваш Андрей Дуйко. Приобретайте шумы, покупайте первую ступень Школы Кайлас, участвуйте в партнерской программе. А я пошел кушать со своей любимой женой Софией э, в этом прекрасном вечернем турецком ресторане. Все, с вами был Андрей Дыгов. Всем невероятно хороших выходных. Такой вот любви, которые есть у меня и у моей жены Соня. Иди, я тебя ну то есть все посмотрят, какое у нас любовство. Я хочу еще раз видеть мою прекрасную жизнь. Все, до свидания. Эзотерика управляет миром, друзья мои, занимайтесь эзотерикой. Если один мальчик из обыкновенной деревенской семьи, седьмой ребенок в семье, сын тракториста и уборщицы школы, умудрился стать богатым человеком, умудрился стать счастливым человеком, и все это за счет эзотерики, то и у вас сто процентов это получится. Я верю в вас. До свидания.